Привет! Мои звездочки! Видите, у нас сегодня вот такая вот штучка. Наверное, вы уже догадались. Мы сегодня будем просто обыкновенный челлендж делать, как сделать слайм по-обычному. У нас такие ингредиенты. Пена, шампунь, клей, блесточки на всякий случай, тетракарбонат натрия, ну и у нас есть несколько цветов для того чтобы покрасить наши слаймики это пищевые красители которые мы взяли для того чтобы украсить слайм придать ему какой-то цвет у нас здесь есть синий цвет и красненький цвет а вы напишите в комментариях у кого получится красивее слайм по цвету по текстуре хорошо итак начинаем Для начала нам надо. А что сделать? Налить клей. Открываем клей. Интересная процедура. Я так открываю. Давай. Мы как в болоте, где лягушки квакают. Аккуратненько мы вылили клей. Наша Алина очень любит делать слаймы, обожает просто. Конечно, слай... Она бы каждый день их делала. Ну что, все до капельки? Ты думаешь, это сгущенка? Только белые? Похоже на сгущенку. Аккуратненько убираем их. Давай, давай теперь ты говори, ты знаешь рецепт? Мы уже несколько раз делали, ребята, Пенки. делали уже слаймы. Так что можете посмотреть Пенки. наше видео из прошлых серий, как мы делали слаймы. И сейчас у нас Пенки. видео опять о слайме. Как сделать слайм. Мы должны вот так вот растрясти пеночку. Вот так, подожди, вот так, подожди. Вот так надо, ребята, хорошо. Чтобы хорошо пенку растрясти, надо вот так вот. Нет, не двумя ручками, а вот так одной. Я вот так вот, как кремом, по кругу. Ну, тут надо много Ой, пенки? А много пенки? Наверное, мне вот так По хватит. кругу, везде. Мне вот так хватит. Везде давай пенки. Надо чем-то перемешать. Во, да, мы забыли, ребятка. Сейчас. Сейчас я Для вас будет принес. одна секундочка. Сейчас я быстренько принесу. Ложку. Ложку. Я пока добавлю, что не Спасибо. Мы как будто сейчас будем обедать. У нас вот такая вот тарелочка. Смотрите какое желе. смотрите какое классное желе. А теперь надо аккуратненько перемешать. Вот Смотрите. получается она ага. смесь У меня было немножко больше пены, если вы заметили надо, наверное, дать. Он сейчас такой у нас прям пушистик Правда? Да. Похоже на облачко Сейчас пока ребята у нас одинаковые Если честно, у меня было чуть больше пенки И пока Айлен ходила за ложечкой Я ей тоже чуть пеночки добавила Нет? Да, ты не знала? Ну, я так светила. Я надо, надо еще уже, смотрите, Ох, она любит лепить. А сейчас мы добавим шампунь, ребятки. Этот рецепт, ребята, проверенный. Мы уже его делали несколько раз. наших видео прошлых можете посмотреть. Обязательно с вами получится. Конечно. Только у нас будут разные... А вы напишите, который вам больше понравился. Он уже помягче стал от шампуня. Он стал жиже. Если рукой взять, он обязательно приклеится. мы Но... еще что это ничего. Мы сейчас только За... добавим вот эту вот штучку. Барат натрия. Это он тоже проверенный. Давай добавляем. Я добавляю немножечко. И, И сильно не добавлять не, не надо, чтобы он не был слишком густой тоже, такой. Тоже, да. А потом, если вы видите, что он не густеет, тогда можно еще немножко добавить. Он сейчас после этого должен от стенок отходить хорошенько, видите? Видите, как он от стенок сразу начинает отклеиваться. Если плохо отклеивается, значит, надо добавить еще. И когда он уже будет от стенок тогда можно его будет взять в руки. Но еще у нас задумка есть покрасить его. Если он сильно загустел, то значит, можно добавить еще немножко будет шампуньки. Для того, чтобы он чуть стал пожиже помягче. Вот такая вот кучка у меня получается, видите? И вот эта кучка у нас уже есть готовый слаймик. Вот. У меня уже готовый, я первая. Это такая кучка. Видите, она немножко еще клеится. Надо его размять. Вот такие немаленькие получились. А, классная штука. Антистресс для рук. Видите, ребята, как просто сделать слайм. Если хотите, можете сами сначала сделать если у вас получится, можете поделиться этим видео с друзьями. Да. Чтобы и у них получился сламик. Конечно. Послушайте, вы ну, грусти классно. Так, сейчас я буду например, э, его с тарелочкой. за мной. Ого, у меня вот такой синий, руки все синие. А я уже... Ого, Мне страшно! <плышать> Только вы, ребята, запомните, у меня синий цвет. Ой, красный. А руки какие? Мне руки отмоются. Какой у меня структурный... Ну, цвет красивый. Да. Только хочу... он еще видите какие полосочки на нем. Да. У меня тоже здесь вот так белый. Еще здесь. А кстати красивые цвета. Да. Мне нравятся они. По Чай цвету мне такой. нравятся оба. А вы напишите в комментариях какой нравится вам. Ты у вас были руки такие синие или красные, или все какой-то там цвет, тогда вы можете брать <свят> такие красители, Да, если не хотите, тогда покупайте то покупайте какие-то другие на слаймы, у нас получается прикольный. По цвету красивый. Да, и не только по цвету. <свят> Эй! Мне на голову не надо, вдруг он ко мне прилипнет. В школе с этим Не делайте такого. Вот такие слаймики, друзья, у нас получились. Хрустящие. Синие-красные. Руки синие-красные. раз. Я сделала колбасу. Давай. Подожди. Раскручиваем. О, батон у меня. Тягоголь-моголь. Вот такие красивые слаймики. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Если хотите попробовать, делайте по нашему проверенному рецептику. Слайм хороший получился. Если видео было полезным, делитесь с друзьями. Если вам было с нами не скучно и интересно, ставьте Ставь лайк. лайк. Всем спасибо, спасибо за, за просмотр и всем ¡Ah, Dios